Добрый день, пожалуйста. Уважаемые коллеги, наша встреча в таком необычном формате вызвана особыми обстоятельствами. Обстоятельствами, под впечатлением от которых находится вся страна, а без преувеличения можно сказать и весь мир. Уверен, что нет ни одной российской семьи, нет ни одного российского гражданина, который не воспринял бы горя и страдания осетинского народа, как свое собственное. Без слез невозможно не только говорить о том, что произошло в Беслане, невозможно даже думать о том, что произошло в Беслане без слез. Однако одного сострадания, слез и слов поддержки со стороны представителей власти совершенно недостаточно. Необходимо действовать, повышать эффективность органов власти в решении всего комплекса стоящих перед страной проблем. Именно всего комплекса проблем, поскольку вырванные из контекста всей совокупности задач, которые перед нами стоят, ни один из вопросов, даже такие важнейшие сегодня вопросы, как обеспечение безопасности граждан и государства, эффективно решены быть не могут. В ситуации, сложившейся после теракта в Беслане, считаю необходимым обсудить с вами в этом расширенном составе проблема, понятая в обращении к народу России 4 сентября. Это вопрос обеспечения единства страны, укрепления государственных структур и доверия к власти. Создание эффективной системы внутренней безопасности. В этом зале находятся не только члены федерального правительства, но и первые лица всех российских регионов. Считая, что в сложившейся ситуации, в сложившихся условиях система исполнительной власти в стране должна быть не просто адаптирована к работе в кризисных ситуациях, а кардинально перестроена перестроена с целью укрепления единства страны и недопущения возникновения кризисов. Мы не вправе забывать, что в своих далеко идущих планах вдохновители, организаторы и исполнители терактов стремятся к тому, чтобы дезинтегрировать страну. Стремятся к распаду государства, к развалу России. Убежден единство страны. Это главное условие победы над террором. И без такого единства достичь этой цели невозможно. Хотел бы поподробнее остановиться над, э, остановиться над этой проблемой. Прежде всего, важнейшим фактором укрепления государства считаю единство системы исполнительной власти в стране. Единство, вытекающее из смысла и буквы статьи 77 Конституции Российской Федерации. Фактически речь идет о том, что по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения, органы исполнительной власти в центре и в субъектах Федерации образуют единую систему власти. А соответственно, должны работать как целостный, соподчиненный, единый организм. Нужно признать, что такой системы власти в стране до сих пор не создана. Борьба с террором – это общегосударственная задача. Задача для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов. И очевидно, что единство действий всей исполнительной вертикали здесь должны быть обеспечены в первую очередь и безусловно. Считаю также, что в целях обеспечения единства государственной власти и последовательного развития федерализма необходимо совместное участие федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России. И в этой связи полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться с законодательными собраниями территории по представлению главы государства. В таком случае механизм формирования высшей исполнительной власти в регионах будет построен по принципам, практически идентичным, принципам образования правительства Российской Федерации. Данный порядок образования исполнительной власти базируется на общих положениях Конституции и предложен в проектах, представленных целым рядом руководителей, субъектов Российской Федерации. До конца года соответствующий законопроект будет внесен в Государственную Думу. Прошу правительства, а также глав российских регионов в контексте с представленными органами власти оперативно с представительными органами власти оперативно заняться подготовкой этого документа. Кроме того, полагаю, что руководители регионов должны сегодня теснее взаимодействовать с муниципальными образованиями, помогая им в каждодневной работе с людьми. А также в рамках предусмотренных законом должны оказывать большее влияние на формирование органов местного самоуправления. Консультация со специалистами показывает, что такие возможности в рамках действующей конституции имеются. И прошу правительства, президиум госсовета проработать, представить предложения по этой теме. Уважаемые участники заседания, борьба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональным делом. И потому так важно активное участие в ней всех институтов политической системы, всего российского общества. В эти трагические дни все мы увидели мужество и решимость нашего народа противостоять террору. Люди показали не только свою сплоченность, но и абсолютное понимание сложившейся ситуации. Показали высокий уровень гражданской личной ответственности. Это о многом говорит и, конечно, дорого стоит. Сегодня мы обязаны своими практическими действиями поддержать инициативы граждан в их стремлении бороться с террором. Должны вместе найти механизмы, скрепляющие государства. Одним из таких механизмов, обеспечивающих реальный диалог и взаимодействие общества и власти в борьбе с террором, должны стать общенациональные партии. И в интересах укрепления политической системы страны считаю необходимым введение пропорциональной системы выборов в Государственную Думу. В ближайшее время вынесу на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Хотел бы также подчеркнуть, если мы рассчитываем на помощь общества в борьбе с террористами, то люди должны быть уверены, что их мнение будет услышано. В этой связи считаю продуманной идею образования Общественные палаты как площадки для широкого диалога, где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы. И что не менее важно, такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых государственных решений. И прежде всего законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые имеют общенациональное значение. Фактически речь идет о гражданском контроле за работой госаппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы, что сегодня, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Я особо обращаюсь к представителям силового блока правительства. В этой сложнейшей для страны ситуации, сложнейший период нашего развития, мы обязаны наладить контакт с гражданами и теснее взаимодействовать с ними. Надо внимательно и оперативно реагировать на каждое их обращение, на каждую обеспокоенность. Надо помогать людям учиться адекватному поведению в экстремальных ситуациях. Следовало бы также поддержать инициативу граждан по организации добровольных структур в сфере охраны общественного порядка. Они способны не только реально помочь в сборе информации и выявлении сигналов от населения в связи с возможной подготовкой преступлений, но и могут стать реальным фактором борьбы с преступностью и терроризмом. И, конечно, сейчас Нужна помощь общественных организаций в разъяснительной работе о том, как вести себя при угрозе терактов и как содействовать их предотвращению. Здесь в координации с органами местного самоуправления еще предстоит наладить систему такого взаимодействия с людьми по месту жительства на предприятиях и в школах и в вузах, которое было бы адекватно сегодняшней ситуации. Уважаемые коллеги, в своем обращении к народу 4 сентября я говорил также о необходимости укрепления безопасности на Северном Кавказе. Борьба с террором требует кардинального обновления всей нашей политики в этом регионе. И один из ключевых, острейших вопросов это слабость государственного управления. Вы знаете, социально-экономическая картина в Северокавказском регионе по-прежнему плачевная. И он недопустимо отстает по уровню жизни от других российских территорий. Достаточно сказать, что уровень безработица здесь в разы выше, чем в среднем по России. А в таких республиках, как Ингушетия, Чечня, Дагестан, она носит поистине массовый характер. Показатели среднедушевых доходов за месяц в южно-федеральном округе в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. А, например, в Ингушетии почти в четыре раза. И практически во всех республиках Северного Кавказа. Крайне высокие показатели детской смертности. Прямо скажу, виноваты в таком положении в первую очередь органы исполнительной власти. Мы не вправе забывать, Северный Кавказ это важнейший стратегический регион России. И сейчас он одновременно является и жертвой кровавого террора, и плацдармом для его воспроизводства. Именно здесь идеологи международного терроризма действуют особенно активно. Причем... Они откровенно и нагло используют в своих преступлениях и в своих преступных планах наши с вами недоработки в социально-экономической политике. Борясь с проявлениями террора, мы практически не достигли видимых результатов. Не достигли видимых результатов, прежде всего, до ликвидации его источников. Однако корни террора лежат и в сохраняющейся в регионе массовой безработицы и в недостатке эффективной социальной политики и в низком уровне образования подрастающего поколения, а порой в отсутствии самой возможности получить образование. Все это богатая питательная почва для экстремистской пропаганды, для роста очагов террора, для вербовки им новых сторонников. Хотел бы сказать, что в соответствии с подписанным мною распоряжением образована особая федеральная комиссия по Северному Кавказу, которую возглавит полномочный представитель президента в Южном федеральном округе. Ему представлены широкие полномочия по координации ряда федеральных гражданских министерств, а по определенным функциям и силовых правоохранительных ведомств. имея в виду функции, касающиеся прежде всего экономики и социальной сферы, а в рамках требуемых для оперативного реагирования на угрозы терактов и некоторые полномочия в сфере безопасности. В состав комиссии включены первые лица ряда федеральных и региональных министерств и ведомств. Ее главная задача уже в обозримое время добиться заметных результатов по улучшению уровня жизни в регионе. Полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе будет назначен сегодня руководитель аппарата правительства России Мир Николаевич Козак. Считаю также необходимым внести изменения в структуру правительства и воссоздать министерство, ответственное за вопросы региональной и национальной политики. На эту должность, по согласованию с председателем правительства, будет назначен Владимир Анатольевич Яковлев. И, наконец, третье. Третье направление, о котором я уже говорил, 4 сентября. Нам в целом нужна антикризисная система управления, рассчитанная на условия ведущейся против России террористической войны. Нужна полноценная система мер адекватной обстановки и готовая отразить угрозу террора в любой ее форме. Нужны и соответствующие антикризисные планы действий, которые должны быть у правительства страны, у министерств, у ведомств, у субъектов Российской Федерации и у местных властей. Проработка всего комплекса этих вопросов будет осуществлена на основе специального указа президента Российской Федерации, подписанного сегодня. Фактически мы должны будем совместными усилиями провести целый комплекс мероприятий, в том числе скорректировать нашу работу в рамках идущей административной реформы, предусмотрев необходимые рычаги и возможности для эффективного управления в кризисных ситуациях. Повторю, речь идет о всем периметре задач, от внешнеполитических до сугубо хозяйственных. Не является исключением и работа правоохранительной сферы. Вы знаете, я поручил провести детальный анализ обстоятельств, приведших к трагедии в Беслане целовым структурам отданы необходимые указания о повышении интенсивности контртеррористических операций, в том числе через расширение возможностей международного сотрудничества по линии специальных служб. Все это, безусловно, важные и необходимые меры. Но только этого все равно недостаточно. В целом, в целом ряде стран, столкнувшихся с террористической угрозой, уже давно созданы единые системы безопасности ответственные за комплексное обеспечение внутренней безопасности и борьбу с терроризмом. И нам в России необходима такая же организационная работа, и такая же организация работы национальной системы безопасности, которая способна не только пресекать теракты и преодолевать их последствия, но и работать на предотвращении вылазок террористов, организуемых ими диверсий и техногенных катастроф. Должна работать на опережение и уничтожать преступников, что называется, в их собственном логове. А если требует обстановка, доставать их и из-за рубежа. Необходимо оперативно выявлять террористические организации, группы самих террористов, лишать их каналов материальной подпитки, создавать политический и финансовый вакуум вокруг их эмиссаров и лоббистов. Считаю также, что экстремистские организации, прикрывающиеся религиозной, националистической и любой другой фразеологии и, по сути, являющейся рассадником террора, должны быть запрещены, а их лидеры и активные участники преследоваться в соответствии с законом. Необходимо также ужесточить наказания за должностные преступления, повлекшие особо тяжкие последствия, которые на первый взгляд, эти должностные преступления, являются незначительными. Чтобы не быть голословым, скажу, выдача паспорта незаконным путем, Повлекшие тяжелые последствия и использованные документы в ходе террористических акций, повлекшие тяжелые последствия, должны быть соответствующим образом оценены государством и судом. Санкции должны быть адекватны тем последствиям, которые наступили в результате этого преступления. Прошу у депутатов Государственной Думы внимательно изучить все пробелы в российском законодательстве и принять соответствующее решение. Вы также знаете изданное распоряжение, по которому на председателей окружных и региональных антитеррористических комиссий возложена координация действий территориальных подразделений федеральных структур, а также координация работы региональных и местных органов по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических акций. В соответствии с этим распоряжением у вас появился первый заместитель, офицер внутренних войск которому приданы необходимые для быстрого и эффективного реагирования на все акты терроризма силы и средства всех ведомств, находящихся на соответствующей территории. Будем и в дальнейшем совершенствовать систему внутренней безопасности как в стране в целом, так и в Южном федеральном округе. Заканчивая свое выступление, хотел бы еще раз подчеркнуть, борьба с террором – это наша общая и главная цель. И ее достижение прямо зависит от того, насколько эффективно мобилизованы все ресурсы государства и общества.